Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. КФУ «Университет Канадзавы» обмениваются студентами. Апутация – не приговор. Ученые КФУ восстановят конечности. Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе – Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения. В этом году в Татарстане главные торжества прошли в Галеевской мечети, расположенной в комплексе с резиденцией Муфтия Республики. Подробности далее.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 была под запретом, и вот так э, пышно подобные праздники, конечно же, не отмечали. А вот э, в 90-х годах, в начале 90-х, в конце 80-х пошло возрождение религии у нас в стране, да, после перестройки. И... Э,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 школ целью эффективной реализации государственной политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений. Диана Шилова, Универньюз. КФУ и Университет Канадзава обмениваются студентами о совместной подготовке будущих специалистов мирового уровня расскажет Артем Тупичкин. В Казанском федеральном университете проходит стажировку студенты Японского университета Канадзавы. Обучающиеся КФУ также отправились в японский вуз. Все это осуществляется в рамках программы двух университетов. Программа состоит из трех частей. Первая часть – это так называемый культурный обмен, когда студенты приезжают на 1-2 недели в Японию, казанские студенты, японские студенты приезжают на 1-2 недели в Казань. Второй уровень – это научно-производственная и научно-исследовательская практика. Третий уровень – это программа уже подготовки аспирантов, и сегодня мы начали такую работу в области медицины. Данная программа направлена на включение студентов в работу научно-исследовательских проектов, а также прохождение занятий на предприятиях партнеров каждого из университетов. Японских студентов разделили по направлениям обучения. Стажировки проходят в Химическом институте, Институте физики, Институте фундаментальной медицины и биологии и Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ. Эта программа не на один год, эта программа стартовала просто по всем трем уровням одновременно. Предполагается, что эта программа как минимум будет длиться пять лет. И в 2019 году мы должны выйти на уровень обмена студентов примерно такого порядка. 100 студентов из Японии в год в университет Казани, в Казанский университет, и 70, университет, 70 студентов нашего университета в Японию. Также с этого года стартует программа двойных дипломов. 27 августа в КФУ пройдет отбор студентов по этой программе в области физико-математических наук в Университет Канадзавы. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Научные исследовательские лаборатории, экстремальная биология Казанского федерального университета исследуют животных, способных жить без воды. Как их свойства помогут человеку, вы узнаете прямо сейчас.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 Как восстановить поврежденные органы или ткань, как вернуть им утраченную функцию? Хотя проблема это чисто медицинская, основа ее биологическая. В настоящее время есть три пути ее решения – протезирование, пересадка и регенерация. В исследованиях, которые, кстати, ученые Казанского университета показали блестящие результаты. Подробности расскажет Аделя Шамилова.